Всем привет, друзья! Это канал акстар like И под прошлым видео набралось 100 тысяч лайков за три дня. Именно поэтому Рома прилетел в Питер и мы снимаем вторую часть, предваряясь новичком. Но в этом видео есть очень крутая идея. Просто представьте, стоит играет уличный музыкант, у него там несколько человек <саспорядок> его слушает, и тут подхожу я, прошу у него гитару. Или я. Да, начинаю играть очень хреново И в этот момент собирается вокруг нас Огромная толпа наших подписчиков И начинает радоваться, поддерживать, таки дать деньги Смотрим в этот момент на реакцию Уличного музыканта, он там, не знаю, что Какая у него реакция даже будет И потом мы отдаем ему гитару обратно Он начинает петь И когда он играет хорошо, как раз по команде Наша... Вся наша толпа расходится, и он остается в одиночестве. Блин, идея очень крутая в голове. Если наберем 100 тысяч лайков опять, то мы снимем третью часть, не забывайте. Ну, а продолжение на канале у Ромы по ссылке в описании. И, кстати, если бы ты был подписан на мой инстаграм, ты бы знал, что мы собираем такую движуху, и мог бы поучаствовать вместе с нами. Все, akstar.music, не забывай, подписывайся. Все, приятного просмотра. Погнали. Погнали. Братуха, Спасибо. родился сын, дай спеть. Одну сам, песню. Спеть могу я и сам. Ну пожалуйста, заплачу, 500 рублей. Одну песню отдохнешь, кофе попьешь. А что за ну какую-нибудь роковую попробую. Что, я что-нибудь, хочешь восьмиклассницу попробую. О -о -о -о. Нормально спать? Да, да. Нет, нормально, Ты еще. У нас тут Причай, мужик, Ладно, вопрос. тысячу. <свят> ладно, тысячу рублей. Блин. Ну это много. Ну Нет, ладно. <свят> за такое дело. За давай, ну стойка. Да? Давай, хорошо. Я тут, я а с гитару Ну, а О, как? <свят> как, я же, конечно, да. Давай, <свят> тебе дам другой. <свят> давай, давай, братук, снимай. Сейчас будет что-то невероятное. <свят> <свят> У человека родился сын. Здравия. У меня сын. Как зовут там сына? Саня. Саня. Раз. О, о, прикольно. Ты на улице <вес> <двоюродные> а <пас> и... я открыть <вес> Подожди, ты просто криво играешь, мне тяжело. <вес> Сейчас, подожди, я другую. сейчас, подожди, фу, снимай, Не, нет, нет, нет, подожди, подожди. Ну, подожди, ну подожди, ну блин, тяжело, ладно, давай, я даю другую. Дайте мне белые крылья, я утопаю вому тебе. Спасибо! <связываем> <связываем> <связываем> О, да, Питер, круто! Классно играешь. Спасибо. Слушай, а можно поиграть на гитаре две минутки? Слушай, я никому не даю гитару, честно. Я, вот реально, может даже больше народа соберется, я круто умею. Не, слушай, я ни, реально... ни разу никому не давал, <как> Просто так давно, уже полгода не играл, хочется он поиграть, играет, не на самом деле. Если давно не играл, тем более, нет, серьезно, не Да не, не, он, блин, вот, ну, народ тут у тебя стоит немного, но он... Слушай, да, хорошо, смотри, у меня есть 700 рублей. Слушай, за 700 рублей? 700, братов. сразу. Одну песню, одну песню, 700 рублей. Ладно, давай. Одну. О, а можно а эту штуку попробую? Штуку? Да. Это медиатор, если что. Угу. Ты умеешь? Да сейчас посмотрим. Давай то, что мы на день рождения играли тогда. А, все, понял. Это. Так, брат. А может такую, может другую? М -м, ну давай вот это что, тым-ты-дым-там-ты, вот брал вот эти. Дым, ты дым там ты вот брал вот эти. Блин, что-то народ расходится, браток. Нормально сыграй. Серьезно, давай. Пос последняя, последняя песня. Последняя? Да. Все, давай, только быстро. Да. можно я вот без этой штуки Давай. получается да, да все если эта штука на самом деле медиатор да, да медиатор. вот с ней что-то мне потяжелее играть я никогда не играл но я думаю может быть с ней попроще будет ну, ладно спасибо ну, ладно, пойдем. спасибо брат да, на здоровье кстати там еще обновление новое вышло сейчас короче извини но я должен рассказать об этом ребятам мне уйти что ли ну да ну, ладно и не подслушивай так вот, я думаю многие знают, что Тимбро это приложение для обучения игры на гитаре. В общем, научиться также вжаривать и удивлять всех своих друзей. Напомню, что с Тимбро ты обучаешься прямо на своей гитаре. Полнейший интерактив, то есть оно с помощью микрофона считывает то, что ты играешь, следит за твоей ритмикой и вообще показывает, на какой струне какой лад прижать, с каким ритмом, показывает, где ты ошибаешься. А по поводу обновления, в общем, Тимбро теперь умеет распознавать твой уровень игры и подстраивать курс занятий индивидуально под тебя. Помимо этого, следи за твоим прогрессом, награждает тебя всякими званиями, и достижениями и экономить твои деньги на репетиторах и сомнительных преподов совета Если ты новичок, то и упражнения на отработку гамми-аккордов будут простые. А если ты уже профи, то приложение самостоятельно перейдет на сложные упражнения, а пройти все на отлично, тот еще челлендж, поверьте. Эту фичу многие ждали, в том числе и я, и круто, что ее наконец-то добавили. Но я тебя хочу посоветовать отработку гамми-аккордов. То есть, если ты хочешь аккомпанимировать себе под свой вокал, то есть стандартная АМ, быстро переставлять пальцы между аккордами, то тебе в отработку аккордов. А если ты хочешь развить свою моторику пальцев, чтобы твои пальчики бегали и у тебя была самая быстрая рука на Диком Западе а тебе в отработку гам тоже очень полезно в общем, не откладывай свое обучение научись вжаривать на гитаре и удиви своих близких, прямо сейчас качай бро по ссылочке в описании, ну а теперь идем дальше, короче, опять большой мужик здоровый, которому страшно идти, и опять на суефа мы разыгрываем Блин, кто ну к круто нему? поет, играет, не знаю даст, не даст, но очень круто, давай, поехали вообще народу много, не знаю, поехали. давай на суефа су е я пошел. Только не сын родился, давай очень другое. Как зовут Привет. тебя? Антон, Круто Антон. играешь, отдох. Антон. Слушай, можем брат меня на фоне Питера запишет, как я играю. На память. Слушай, ну не караоке здесь. Давай, три сотни. Три сотни, сразу. Пожалуйста. Я да, нормально. Хорошо, не хорошо, подведу. Ты сам вот. сотни не, сейчас нормально все, не переживай. Я прям. Давай. Не, я так попробую руками. Сейчас я попробую, ребят, я занимался. Давайте. темно Живый закат на фоне потрескан Никому так, так хотела рассказать как... Блин, барре тяжело зажимается, сейчас Темно раньше, живый закат на фоне потрескан Никому так мог. Вот это струналь. можешь подержать эту струну, пожалуйста? сейчас подожди сейчас сейчас вот подожди вот это Кто ты и ты с кем бы не было ты я не сдамся без мою я не сдался без мою ей на на на на на на на что я что я не зуем Обунылись от все ясно теперь, и не завжди, поездный день Это была шутка, братуха Аплодисменты все! Ой, большой Спасибо Давай сюда чуть, -чуть. Сходи, сфоткай меня быстрее. Женя, сфоткай меня. Дай тогда сыграть! Для вас сегодня выступал Акстар. Давайте, друзья, шум номера. Сейчас еще по мы продолжим О. А -а -а. Очень, красиво, спасибо, спасибо. очень красиво. красиво, Слушайте, а, меня... а можно да. поиграть на гитаре? Немножечко А ты что, играешь? Да, я умею играть, учился Я просто три минутки очень давно ну, Но я нормально сыграю. Короче, я не особо, короче, даю свой вот инструмент кому-то. Ты, а, ты занимался или что? Занимался. Да я хочу просто снять. Он очень круто играет. Вообще, на самом деле, он прям профи. Просто... просто мы в Питер приехали. Да, ну, приехали из, издалека. И хочу вот Хочу на, на память, чтобы осталось какое-нибудь видео. У нас просто своей гитары нету. Короче, мы бы да, и сами сняли. Э, только одно будет условие. Это, короче, я с этой девочкой 15 лет. Поэтому, пожалуйста, снизись к ней. Очень аккуратно. Хорошо. Ладно, хорошо. Делаем перерывчик, ладно? Окей, хорошо. Делай okay. красиво, делай красиво. Да, делай, как ты можешь. Вот эту да, он эту ровно вообще классно играет, сейчас, ну я понял, прикольно, сколько 18, ну, нормуль, нормуль. вот это, выступает на концертах с гитарой. Вот моя мечта. Вот как Слушай, думаешь? Видишь, что здесь написано? Но удачу и мечту. Мне кажется, у каждого Главное человека должна Главное, быть... практика, практика, должна еще мечта, раз, мечта, если ты что-то хочешь, делай, и рано или поздно это обязательно случится. Сейчас еще есть это... А, как там? Ребят, условия такие. Находим музыканта, если у него немного людей, мы подходим, или я, или Паша, и начинаем играть какую-то дичь. Общем... И вы постепенно начинаете собираться вокруг нас и с таким счастливым лицом смотреть, типа, круто, там, может, подкинуть мелочь, э, вот. Да. После этого я даю гитару э, музыканту, и вы все расходитесь. Короче, понятно? Я думаю. Похлопаемся вместе! О! Ребят, в прошлом видео я показывал график подписок. И спасибо тем, кто подписался, потому что он изменился, теперь выглядит вот так. В общем, всем спасибо. И ты подписывайся, если вдруг не подписан, чтобы смотреть такие крутые видосы. Смотри, мы приехали из Москвы, у меня родился сын. Он специально для этого, говорит, выучил пьесу одну, он очень круто играет. Можно он попробовать на твоей гитаре сыграть? Да, для брата своего. Девушку заплатить можно? Хорошо, хорошо, сейчас я расскажу. В общем, ребята, которые меня слушают, тут молодой человек, хочет сыграть песню. Я думаю, можно, да, это микрофон. Спасибо большое. Спасибо. Да не, он классно играет, не переживай. Это куда? Это вот так. А, вот так. так. нормально? А что это? Медиатор. Так это ладно. Пусть весь. Ратуха. Давай. Брать. Нормально? Блин, старался, сынок. Нормально, да? Смотри, народ папа! О, красавчик! Ну, ладно, спасибо. Хорошо же было, нормально? Хорошо! Вообще круто! Спасибо! Ну да. <соцентральный текст> <соцентральный текст> <соцентральный текст> <соцентральный текст> Спасибо большое, увидимся пока. Пока. Хорошего дня. Ну, я хотел бы попробовать. Вот. Играем в нервы. Сейчас на первую. Да, отлично. Значит, песня будет. Слушай, как тебя зовут? Не переживай, это. Дарина, это... на самом деле, это... на самом деле, ты очень круто играешь. Это, был, да. это была шутка. Ребят, вернитесь, пожалуйста, общем, сюда все. Мы снимаем пранк. Это и... пранк для ютуба, Ютуб канал. Да, так что Дайте аплодисменты, боёшь, Дарине, да. она класса поет. Не, не переживай. Э, вот. Расскажи про свои эмоции. Да, просто... Я как-то очень расстроилась, что все начали расходиться. Я думаю, блин, такую толпу собрал. Кстати, ты, конечно, извини, но ты не очень играешь, да? И ты такую толпу собрал, и я думаю, блин, почему они уходят? Я же вроде нормально пою, и вроде таки хотели послушать. Но ну, это ладно. было все подстроено. Спасибо тебе, Дай хорошего мне. дня. Спасибо, спасибо. Вот. Спасибо, пол, ребята, вот. да, спасибо. Надеюсь, вы меня теперь послушаете. А, друзья, это было противозаконно, это просто было, короче, художественное исполнение, так что, не считайте это за преступление, не забирайте меня в груз-места удаленные, даем привет! А можно поиграть? 500 рублей, сори. Окей, окей. Опа! Я тебе говорю, не он просто, а он... Подожди, опять петь-то будешь? Не, я не хочу. Слушай. А что это такое? ну это такая штука, она пережимает она ты... тебе не нужна короче, Мне тебе нужна. пока не надо, ты покажи, как ты круто играешь а с ней лучше звук? давай, а? давай, а? давай Нет, он сжимает лады. давай, он старается, пацаны он сейчас. Пацаны. как тебя зовут, брат? Паша вот здесь нажми а хочешь сделать вот так, смотри, я знаю, что нужно играть смотри. Подожди, майк. давай майк. Не, у него. давай майк. вот майк. это смотри. то, что вчера показал Блин, на 7 лад, поехали. поехали и... потом басок нужно, пятый, а, а. пятый, пятый бас а. вот это ]lot. только не, пятый я ты я все разгадал заново а. дальше не знаю я, учу, я, <с Phy rolled -taker>, про, я понял, что ты хочешь сыграть, да, я тоже это учил в начале а, когда а ну попробуй, сыграть. попробуй нормально вот эту тему чтобы. ему, ему, сложно, ему сложно будет а, а ну, я, ну, знаю, ну, ну, я, я знаю что погоди, я знаю кто ты ты блогер отрак все, все, ты Насыпаем, Я разгадал вашу загадку. Друзья, нам было не сладко. Мы делаем контент прямо здесь на YouTube. И мы видим, как открывается эта пара губ. Наверное, ничего не слышно, потому что гитара перебивает. Но сделай просто погромче колонки, моя зая. Кстати, этот парень может играть мне в какой-нибудь, ну, биток. Что ты именно ждал на ютубе так давно, но там было полное говно Ты считаешь ссылки, у тебя в глазах темно И все сайты путаются, и эти сладкие, И тебе уже на душе вообще давно не сладко И тут ты находишь этот канал этого парня Он играет там лёгкие струны гитарные Как же этот канал называется, напомни мне по-братски про Гитара с нуля! Гитара с нуля, вот так Именно я хотел сказать, но, конечно, забыл А почему? Потому, потому что нужно было кин а я в Москве. Друзья, так темно, что не видно низки, будет и через 2 Ап часов. Апстар, конечно. Вот, итак, друзья, я уже не буду таким, как прежний, после того, как я увидел этот канал, как он валит да. Друзья, я понял, что я просто наглый хан, что вышел и даю целую вид, что играю на гитаре. А, конечно, я вообще точно не умею делать, я в угаре, и просто сдаю и припев, мы к нему подходим, конечно. И так, припев звучит так же, как прежде, такие же слова, которые все знают, мы споем их вместе. Но помните эту песню, я помню, белый. поешь круто и спасибо, спасибо. ребят спасибо за просмотр и если вам понравилось это видео нажмите лайки если мы соберем 100 тысяч лайков мы запишем третью часть вот продолжение на канале у Ромы. гитара с нуля все не забывай про подписку лайк комментарий колокольчик в общем всю эту тему спасибо до встречи